Всем Привет! В этом видео я вам покажу, как взломать приложение ⁇ мой говорящий том ⁇ через приложение ⁇ GameKiller ⁇ Для этого нам, естественно, надо отключить все приложения, которые очищают оперативную память вашего устройства. В моем случае это Purifi. Что ж, давайте-ка начнем. Я уже отключил приложение, поэтому я могу сразу открыть ⁇ GameKiller ⁇ Значит, нажимаем ⁇ Ок ⁇ и ждем. Вот он у меня открылся. Посередине написано, что есть root. Теперь заходим в само приложение. Я его только что скачал, особо не играл в нее, Так просто скачал ее. Может в дальнейшем буду играть. Сейчас у нас пройдет загрузочка. И я вам покажу, как взломать приложение Том на монеты. Вам сейчас плохо, конечно, вида, потому что камера отсвечивает это так на... Привет, будет так вот сюда прислонять. Так, сейчас загрузится. Так, вот как мы видим, у меня второй уровень. Я только скачал. А, значит, желательно сделать вот эти вот все характеристики, которые снизу. А, на все 100%. Ну, можно... Сон, ну так, сон можно и так поставить. Ну, вот как видите у меня сейчас... 250 монет. Открываем наш волшебный геймкиллер. Так, и вводим наше значение. 250. Нажимаем поиск. Автопоиск. Так, поиск идет. Нашел 150 тысяч значений. Сворачиваем его и тратим немножечко денег. В моем случае я зайду в магазин и куплю еды. Ну вот, хватит. Пускай 201 монета будет. Так, вот как мы видим, у нас 201 монета. Открываем Game GameKiller. Вводим 201. Нажимаем поиск. У нас тут выдало много значений. Мы оставляем только вот такие вот значения. D, W, B. А остальные все можно закрыть. Ну, точнее, убрать из списка. Так, вот, получается у нас только два значения. Теперь берем и пишем любую, ну, точнее, любую ну, эту, цифру, которую вам надо. В моем случае это будет 999 миллионов. Сюда 999 миллионов. Ну, это я так. На всякий случай, чтобы второй раз повторы не взламывать. Нажимаем ОК. Выходим. Если у вас ничего не изменилось... То просто зайдите в магазин все пожалуйста вот как видите у нас 999 миллионов 999 тысяч и так далее а, если вы не верьте я могу даже немножечко потратить скупим весь магазин там потом зелье абсолютно все за деньги в общем если вам понравилось это видео ставьте лайки подписывайтесь на канал ждите новых взломы на android всем пока и удачи